Да, да, да, да, да, да. они уедут? все. Всех спалили нахуй. Да, Молодцы. Отойдите, пропустите, ну, Вот так вот в Канадтопе. Вот так вот в Канадтопе.